Приветствую вас, водолейчики. Рада вас смотреть сегодня, узнать, что же будет происходить у вас в период с 22 июня -го по 15 августа. Именно в это время Венера, планета любви и счастья малого будет двигаться по вашему дому чужих ресурсов, секса и опасных ситуаций. Но может на вам принести интересные приключения, несмотря на то, что Венера в Деве будет, будет достаточно прагматичной, практичной. Я думаю, что, наверное, все-таки на этом периоде у вас будет больше включаться тема, связанная с чужими ресурсами, с их правильным вложением и их правильным распределением. И э, учитывая, что в большинстве своем аспектов от Венеры будут вкладываться благоприятные, то у вас это в большей степени ну, удастся. Делать все как можно более правильно. Распределить чужие ресурсы. Ресурсы своих партнеров. Положить, распределить, использовать. Хорошо. Давайте посмотрим, как, ну, вообще, с чем вас будет встречать в данный период. 22-23. Обратите внимание, Венера образует шикарный период. Он обычно очень благоприятен для зачатия. Ну, может быть, кому-то эта тема интересна. Но у вас все-таки, наверное, в большей степени, поскольку он будет работать между вторым домом ваших денег и между противоположным домом чужих денег, он, наверное, будет все-таки работать в сторону, наверное, как-то увеличения своего финансового ресурса. То есть, я думаю, что можете получить очень хорошие денежки. Какие-то крупные поступления. Удачные поступления. Ваш адрес, да, могут. 24 25 24 числа произойдет полнолуние а в вашем знаке. И вам захочется как-то провести очень весело этот день в плане того, чтобы активно активничать, общаться. Вот видите, здесь луна, будет в оппозиции к Солнцу. Вам захочется активничать, общаться, захочется быть максимально открытым к своему дружескому окружению и максимально эмоциональным. Но в этот день не стоит запираться в четырех стенах. И чем больше будет общения, тем вас это будет благоприятнее. Для вашего настроения. Следующий период. С 27 по 29 произойдет три события. Ну, Во-первых, Меркурий, планета общения, перейдет из Рака, Лев. Она перейдет сюда, по-моему, 28-го, и это говорит о том, что ваше мышление будет ваша ну, знаете, вот скорость мышления, наверное, креативность и какая-то творче творческое даже может, присутствие в решении различных вопросов. Оно начнет проигрываться уже после 28 числа, поскольку Лев, где будет гулять этот Меркурий, Ваш Меркурий будет придавать вот такое вот настроение, умение мыслить неординарно, умение мыслить ярко и применять еще какие-то необычные техники, находить выход из любых сложных ситуаций. И вам еще может, знаете, захотеться как-то светить на работе, показать себя, проявить себя очень интересно. Далее. 29 марс перейдет из дома работы, дом чужих ресурсов. Это говорит о том, что вы как-то немножечко свои силы, ну, ваша активность начнет как-то спадать, что касается работы. И, наверное, это было бы время для идеального отдыха, если у вас получится. Я вам рекомендую по возможности отдохнуть именно в этот день, запланировать отдых. Первого числа Марс делает негативный аспект. Вернее, не Марс, а Меркурий сделает негативный аспект к вот с вот И первое, второе августа это не очень благоприятный день для того, чтобы решать какие-либо вопросы, связанные с вашими партнерами. Ну и, скорее всего, здесь будет, знаете, наверное, вы можете натолкнуться на их упрямство. Будет тяжело с ними договориться. 28-го также Юпитер становится прямым, и он уходит. Вот здесь, вот видите, он вроде бы образует аспект к Марсу. Но Марс здесь уже в последних градусах а льва, а Юпитер... Давайте посмотрим. Вот, ну здесь да, все-таки вот они образуют точный аспект. 29 числа. Вот эта оппозиция. Она может говорить о большой активности с вашей стороны, направленной, знаете, как последние, что-то последнее, наверное, какие-то последние усилия, направленные на какую-то борьбу с вашим партнером. 3-4 числа Венера образует. От вашего дома чужих ресурсов, к дому семьи, прекрасный аспект, уран. Ну, скорее всего, это какие-то будут приятные события, связанные с вашей семьей. Может быть, даже будут какие-то удачные вложения в ваш дом, в семью, ну, что-то будет благоприятное. 8 числа вам захочется повеселиться и отдохнуть, поскольку будет новолуние в знаке зодиака лев. Лев – это развлечение, хобби. На вас лев ⁇ это зона партнерства. Ну, наверное, захочется приятно провести время со своим партнером. 9-10 ⁇ опасный период в том плане, что Венера будет образовывать точный аспект к Нептуну. Нептун в вашем доме финансов, значит, а Венера будет в доме чужих ресурсов. Значит, смотрите, могут быть ошибочные траты денег, необдуманные. Постарайтесь 9-10 не делать никаких непоспешных крупных расходов не нести. С 11 по 13 Венера будет в благоприятном аспекте к Плутону. Плутон у вас находится в зоне 12 дома, это тайны. Значит, какие-то могут быть поступления из тайных источников, что-то не афишируемое, возможно, также возникновение любовных связей, сексуального характера, то, что вы можете прятать. Ну, либо пока не афишировать. 12 числа Меркурий очень быстренько уже пробегает, лев переходит в Деву. Ваше мышление становится более критичным и рациональным в плане распределения чужих ресурсов. И обратите внимание, 12 числа э, может быть кстати, на вас это и не отразится. Так, посмотрим. Да, 12 числа нежелательно путешествовать, поскольку там будет Луна находиться в оппозиции к Урану, Уран у вас в доме коротких поездок, путешествий. Ну, это может еще проиграться, когда какие-то поломки, может быть, там кто-то, еды бог там подохнет ногу. Как-то так. Или кто-то из ваших близких женщин. Сколько Луна. Господи, что вот, наконец этот эффект у меня сложился. Это такой... Эмоционально неприятно, это нестабильно. Это период достаточно короткий, он займет буквально там день, но тем не менее он э, может оставить какой-то неприятный осадок после себя. Ну что ж, э, первую часть прогноза мы закончили. Сейчас мы перейдем к следующей части. Будем рассматривать ваши события на Таро. Давайте посмотрим, водолейщики, как вас будет воспринимать окружающие. Людям, какими вы будете для них казаться. В период 22 июля по 15 августа. Колесница. Ну, все будет под контролем. Вы будете уверены в себе, в своей силе. И это еще может быть указание на то, что вы будете часто перемещаться. Куда-то будете есть. Далее. Как будут обстоять ваши финансовые дела? Солнышко. Деньги вас порадуют. Даже уточнять не буду. День, чтобы не спугнуть деньги это то, что принесет вам радость. Работа здесь будет некоторая зависимость от короля, огненного лев стрелец, такой деятельный мужчина, может быть еще овен еще может быть с имеет такое сильное мужское начало. И, и, и вы знаете, вот у вас с ним как-то никакого покоя не будет. Смотрите, тут как-то интересная ситуация. Может быть, этот человек уволится или уйдет в отпуск, но как будто бы вам может быть тяжело без него. То есть резко, неожиданно человек уходит, и вы можете, знаете, там работать за двоих буквально. Вам эта ситуация может не понравиться. Теперь, что ждать вас в карьере? суд карьере. Это, кстати, ваша карта, король мечей. Я думаю, что вам нужно быть очень прагматичными, практичными, целеустремленными. И здесь есть еще указание на то, что вам возможно нужно будет держать оборону в какой-то период, но как только вы ее выдержите, вас ждет вот эта вот легкая карта весельем, удовольствием, ну, каких-то очень легких моментов. То есть вы, у вас получится преодолеть сложности. Так, теперь, что вам посоветуют карты Тарону, период с 22 июля по 15 августа. Звезда. Смотрите, это указание на то, что вы идете своей дорогой, вы двигаетесь в правильном намеченном направлении, да, желаемое вами, оно исполнится, но, возможно, не так быстро, как вам хотелось бы. Вообще, эта карта еще две вместе, они, знаете, как сочетаются. Примерно, когда человек полностью доволен собою. Абсолютно. Вот все у него в жизни хорошо, он счастлив. Вот, вероятнее всего, так вы и будете чувствовать да, этот период. Ой, да, забыли еще узнать, как у вас будут дела в доме-семье. Дом-семья. Здесь королева кубков. У кого есть жена, то, ну, либо кто есть же, сам по себе жена, то здесь у вас все в порядке. Здесь вы выполняете свои привычные да, за обязанности. По дому, по семье, быту. Вам приходит в голову какая-то идея, может быть, связанная с поездкой или с какой-то покупкой. Ну, кстати, вы знаете, очень похоже. Или на отдых по колесу фортуны или может быть какое-то очень важное приобретение для дома, для семьи, которое всех порадует в вот, по этой карте. Хорошо, что ожидает вас в любви? Любовь, любовь для водолеев любовь для водолеев Здесь есть период ожидания чего-то вы ожидаете, что-то связано было с... опять же, тут у нас выпадает королева кубков, но это, наверное, в большей степени для мужчин, наверное. Есть какие-то ожидания, связанные с женщиной? Что-то вы ждете. Может быть, поссорились, может быть, какая-то у вас... Это даже не ссора, а, знаете, какая-то вяло текущая ситуация. Какого-то ожидания. И вот, знаете, такое впечатление, что вы хотели бы как-то ускорить процесс, но он почему-то не ускоряется. Возможно, вам еще придется приложить немножко усилий. И здесь есть указание на то, что все-таки вам лучше сейчас где-то отдохнуть, вот, ну, знаете, как перекур нужен нужно перекур во всех делах. Ну, давайте сейчас задам вопрос для женщин отдельно, для девочек. Что вас ожидает в любви? Отшельник. Ну, какая-то очень, знаете, будете вы уходить в сами себя, будете много дум, думать. О карме, о справедливости. И даже у кого-то может возникнуть желание самостоятельно ехать куда то развеяться. очень, Но ну, развеяться активно. И, конечно, эта карта может указывать на мужчину, но я не вижу, чтобы у вас... Не, нет, это человек, которому нельзя верить. Это просто так, что погулять. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен, полезен. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментарии. Дело в том, что для канала YouTube очень важна наша с вами обратная связь, общение, поскольку чем больше взаимодействия между нами, тем больше шансов того, что видео будет попадать в рекомендуемое, поскольку я трачу достаточно немало усилий на то, чтобы сделать для вас эти прогнозы, то мне было бы приятно, если бы как можно больше людей о них узнавали, смотрели Надеюсь, что они будут всех полезны. Ну и до встречи в следующих программах.